Итак, товарищи, мы продолжаем. Мы с вами рассмотрели вопрос, как вы видели, у нас кипели горячие страсти. По вопросу все, в общем-то, наши эксперты согласны в том, что капитализм больше не может предложить выхода из кризиса и ситуации, когда все население Земли будет иметь достойную жизнь. Доступное образование, доступную медицину, доступное жилье, но по путям мы с ними разошлись. И поэтому я сейчас хотел бы рассмотреть, вот, а как, как эти же самые процессы происходят во всем мире. И вот здесь как бы очень интересно было посмотреть на три точки. Первое, это конечно вопрос Китая, как Китай решает эти проблемы. Второй вопрос, как решает эти проблемы Европа. И третий вопрос, как решает эту проблему Соединенные Штаты. Итак, начнем. Значит, Евгений Юрьевич, на Ваш взгляд, как решает эту проблему Китай? Проблема будущего? Да. Но поскольку мир у нас уже лет так 200 глобализован, и, соответственно, рассматривать вопрос нам все равно в глобальном хотя просто потому что любая национальная идея взлетит только в том случае, если она имеет глобальные конотации, русский мир замечательный, но у нас 100 миллионов, а остального мира 7 миллиардов, поэтому то же самое касается всех остальных. А экономика глобализована уже давно. И основная проблема глобализованной экономики в том, что вот она существует. А вот субъекта управления нету, он не сформирован. Капитализм не в состоянии его из себя создать. Ну, тут вот был разговор, я просто чуть назад скажу, чем отличается капитализм, например, от феодализма с управленческой точки зрения. При капитализме буржуй-капиталист участвует в производстве, он его организатор. При феодализме отношения чисторентные. И чем выше доля рентных отношений, тем меньше собственно, капитализма. То же самое касается государства. Советское государство участвовало в производстве, оно главным организатором. Государство феодальное, феодализованное, собирает только налоги и больше его ничего не интересует. И чем больше доля рентных отношений, тем ближе мы к феодализму и к рабству. А от социализма капитализм отличается целеполаганием. Разные цели между владельцами средств производства. Вот. И, соответственно, возвращаясь на глобальный уровень, в чем проблема? У нас существует глобализованная экономика, то бишь технологические цепочки, которые пересекают океан, они трансконтинентальные. И финансы вообще централизованные, не единые на планете. У нас любая валюта в мире уже очень давно привязана и работает в общей системе, какая бы она независимая была. Если в Зимбабве ухитрили сделать квадриллионный вот эти самые бумажки, это не потому, что они отвязаны, а потому, что кто-то, видимо, из региональных менеджеров от мировой финансовой системы решил поставить эксперимент. А насколько мы можем разогнать инфляцию в отдельно взятой стране? Ну, посмотрели, поставили галочку, с 2009 года эксперимент закрыли. Вот. А не может создать капитализм систему управления глобализованной экономикой по простой причине. Родоплеменное сознание не позволяет этого сделать. Если для вас приоритетом являются интересы вас и, вашей, и вашего, вашей семьи, вашего клана, то вы не можете отнести эти отношения к интересам всего социума, например, в вот той же самой глобальной экономики. И для того, чтобы это, преодолеть, это противоречие преодолеть, придумана специальная методика, специальная ноу-хау цивилизационная англосаксов, англосакс. Это социальный механизм, позволяющий родоплеменным группам управлять более сложными э -э, экономическими процессами. В экономике это называется акционерное общество. Мы объединяем наши кусочки в единый работающий организм, назначаем туда управленца, который называется генеральный директор. А все противоречия и все отношения между собственниками мы укладываем в совет учредителей. В политике ровно то же самое, только это называется либо республика, либо монархия. Монарх точно такой же нанятый менеджер. Разводящий, так сказать, по понятиям называется. Но собственники объединяют свои паи. Вот в этом самом совете учредителей. И для каждого собственника интерес собственной доли выше, чем интерес всех остальных. Понятно. Я, я просто закончу. Из-за этого совет учредителей, в отличие от хозяина, без субъекта потому что нет носителя вот этого самого интереса общего для всех он компромиссный мы договорились, наняли генерального директора он работает в наших интересах на нашем корабле есть капитан но если мне со стороны дали денег больше я наш общий корабль утоплю он мне не менее выгоден, чем то предложение, которое получилось со стороны в этом смысл и сейчас мы вот в глобальном этом самом механизме, видим, как, как это происходит. У нас из-за родоплеменного характера всех мировых элит, они не в состоянии создать субъект. Юридически тот механизм, который существует сейчас в мире, это не мировое правительство. Это картельный сговор. Сговор о несоглашении по той простой причине, что он неофициальный и законопротиворечен. А когда мы рассматриваем картельный сговор, он в в отношениях со всеми остальными он не субъектен. В нем всегда можно выделить часть, как, с которой можно договориться. Понятно. А, и, как, ну, и простой механизм, чисто психологически, каков поп, такой и, и приход. Если вы строите э, отношения со всем остальным по родоплеменному принципу, то есть все, что попало в сферу моего влияния, это ресурс, даже если это вся планета или целая страна, или корпорации, фирма. Для меня интересы моей семьи дороже, и я буду рассматривать мир попавший мне так сказать, в управление как ресурс, который я могу сожрать и который я сожру. Проблема в том, что мои подчиненные, которых я нанял, руководствуются ровно теми же принципами, и они сохраняют мне лояльность до тех пор, пока у них я им могу так сказать компенсировать их работу. Их общий интерес не волнует, я других к себе не возьму. И мы сейчас наблюдаем ситуацию, потому что нормальное капиталистическое производство в любой стране и во всем мире в целом, оно тупо нерентабельно в замкнутом пространстве, оно требует притока бесплатных ресурсов. Вот мы глобализовались, планета кончилась, и мы не в состоянии управлять дальше тем же способом, потому что мои дети размножаются в геометрической прогрессии. Я вот один хозяин, а детей у меня штук 10. И все мою должность не займут, значит кого-то надо... А мне жалко. Поэтому мы ищем где-то дополнительный ресурс. Это требует... Понятно, Евгений Юрьевич, это не совсем то, что я вас спрашивал. Я вас спросил, как по-вашему решает эту проблему Китай. Китай решает замечательно. В Китае, чем он отличается, например, от Америки, Америка в силу исторических сказать коннотаций, у них капитализм классический. У них каждый буржуай в И правящий класс американский, это вот такие вот набор миллиардеров, значит, влиятельных людей. В Китае это единая корпорация. У них даже нет особняков отдельных. У них целиком в, в, в этом самом в Пекине закрытый город. Понятно. И поэтому им удобнее управлять, потому что все вопросы решаются внутри корпорации, в том числе так сказать, кто будет первым. У них сейчас уже по пятое поколение потомков Маутзедуна правит, так сказать, принцип ну, 5 генерация И Это им намного проще внутри договориться, нежели так сказать, выносить вопрос там, на, на голосование, там, слоны со слами, там в Америке, там куча партий в Европе. У них это решается внутри корпоративно и в крайне редких случаях это выплескивается на площадь тянет. И поэтому... Или в Гонконг. Или в Гонконг. Соответственно, после того, как Советский Союз после 1953 года предал Китай, он долго искал себе хозяина. Где-то после 1975, но до 1978 года он хозяина себе нашел. И сейчас это консольная экономика англосаксов. Там заемные технологии, заемный персонал, заемные соответственно, рынки сбыта. И, соответственно, это не самостоятельный... Экономический субъект Это аватар наших заокеанских братьев И он сейчас, они сейчас пытаются найти себе какую-то индивидуальную роль Собственно китайскую, китайский мир такой. И найти его не могут Потому что для этого нужно опираться на собственные ресурсы А не на те, которые вам предоставили в каких-то совместных договорных целях В этом их проблема При, всем, при всех недостатках той же Америки это субъектное в общем-то позиция У них есть свой интерес Они хотели бы сохранить значит, Нынешний механизм как, как можно дольше Но если это невозможно Поскольку ну, действительно планета кончилась Ну давайте разделим мир на валютные зоны И соответственно То чем занимается сейчас Трамп Он вы, выгораживает Мы сейчас этот вопрос этот будем строчить. в срочи. Значит ваша позиция по Китаю Если я правильно понял Что эта экономика не самостоятельная Не субъектная а полностью завязан на экономику ну, Не Полностью, ну очень Понятно. ключевой. Понятно, я понял У нас два вопроса есть. Вопрос, как решает эту вот проблему в Европе и как решает эту проблему Соединенных Штатов. И я на усмотрение наших экспертов предоставляю. Карина, какой бы вы хотели осветить аспект? Европа или Соединенных Штатов? Ну, Соединенные Штаты совсем не ну, моя сфера интересов. Хорошо, давайте его. То есть я только как на кухне могу это обсуждать. А Яковлевич, я... вас устроит такое деление? Я такое. очень... Я, Карина ну, будет так. по Европе, а вы по Соединенным Штатам. Я думаю, что Яковлевич может и о о другом, а я чуть-чуть скажу о Европе. И опять же, как политолог которые наблюдают те процессы, которые были в 2000 году. Я лечился от острова Лейкоза во Франции, в моих глазах рушилась система социальной защиты. Мои врачи и медбратья, там почему-то мужчины были, медбратья, ходили на всякие демонстрации, протесты, потому что в это время, собственно говоря, вот разрушалась вся система социальной защиты, которая была, кстати, предегуле, если я не ошибаюсь, выстрела. Ну, во всяком случае, французы на это немало сил положили, и она была очень хорошая, эта система. В общем, удачная. Вот. На что я помню, когда они пришли, когда медсестра зашла ко мне в бокс, и она мне рассказывала об этом, я сказала, вы хотели. После того, как рухнул Советский Союз, собственно говоря, категорический императив поддерживать у вас эту систему пропал. Вот и все. Вот, она не могла со мной не согласиться. Вот, кроме всего прочего, объединение и развитие, и так называемая интеграция Европы, по сути, означало ту же самую десуверенизацию, о которой я говорила в первой части. То есть, сложение суверенитетов оказалось вычитанием суверенитета, по сути. То есть, низкая суверенность. А попутно, насколько мне известно, европейцы неплохо жили. Действительно, много чего удавалось, как я понимаю, в сфере экономики. Но в связи с этим они действительно дивно экономили на безопасности. Поэтому часть своего суверенитета в виде безопасности они тоже отдали Соединенным Штатам. Сейчас они за это будут очень серьезно расплачиваться. Потому что уже сейчас некоторые страны Европы начинают платить американцам углеводородную ренту, поскольку, поскольку американцы цинично покупают наш газ, продают ну, его как в Амер... ну, Я бы сказал, ну, прагматично. прагматично да. Покупают наш газ, Америка производит 695, приблизительно миллиардов кубов газа, потребляет 725, она импортер газа, а не экспортер, вопреки всем этим разговорам сланцевым газа и так далее. Эти цифры мне неплохо известны. Американцы покупают, и в том числе и Европа. Жиженый газ это даже Польша, которая, значит, то есть, выступает, да, тоже покупает этот ямальский газ из услуги его везут дальше в нейтральных водах он становится американским, а американцы свои 100 долларов с доком снимают. Вот, поэтому Европа сейчас здесь с тем, что динамичный. она, что вот этот уровень суверенитета снизился с моей точки зрения им легко уже выкрутить руки и этот процесс происходит но европа неравномерно развита в плане реального сектора экономики насколько я понимаю эти цифры и тут меня можно поправить но я помню что вот например в великобритании до 60 процентов как оказалось занятости в сфере сервиса Услуг. Услуг, да, вот, извините, да. Ну вот. А вот, но не неравномерно. В Германии все-таки реальный сектор экономики в немалой степени присутствует. В такой маленькой стране, как Словакия, она вообще чуть не на первом месте в мире по экспортным доходам, потому что она вот как Китай-сборочный цех. И Словакия, которая была очень аграрной в чехословакии Сейчас чехи с завистью просто смотрят на словаков, потому что именно в Словакии, сейчас даже там по поставили сборочный да. завод Ягуара и так далее. Вот. Ну что делаешь? поздно розы пить боржоми, когда почки отвалились. Вот Не похоже -то... на то. Но, то есть я хочу сказать, что те страны, которые сохранили реальный сектор экономики, заинтересованы в его развитии. И возможно это подтолкнет и некоторые политические процессы, как мы это сейчас и видим по сути, потому что та же Германия выступает, там, скажем, выступая за Северный поток 1 2, и 2, ну, 2, во всяком случае, и серьезно отстаивая его, она пытается какие-то оппозиции свои удержать и не разориться на этой американской, на этой ренте, которая... Ну, по сути, последнее политическое препятствие по Северному потоку два снято. Да, не дала согласие на... Взяли никогда когда было препятствием? Это... Не дала бы я, обошли и все. Да, что, но тем осталось сносом. Тем не менее, это, это так. То есть, можно честно сказать, что 1 января 2020 года э, труба будет вводнута в терминал в Амбурге, Ну так и так. пару слов, поскольку этим вопросами я почему-то люблю углеводород, значит, как-то интересуюсь этой темой, вообще энергетикой. А, обращаю Ваше внимание, что когда-то мощная хоть и островная страна Великобритания, обладала очень серьезным потенциалом. Но на сегодняшний день то, что произошло, и, кстати, это ядерная держава, но то, что произошло в атомной энергетике в сфере, по крайней мере, мирного атома, подозреваю, что с военными тоже все непросто, вот, это катастрофа. И на сегодняшний день э, инвестирование в эту сферу производит кто? Китайцы. В Британии. То есть э, было предложение построить там очередные блоки со стороны России. Это было дешево и надежно. Вот. Но они отказались. Ну, из политических соображений. По три лорда увидишь мандарина. Не знаю, так уж... а да. пошутили. Да. Вот. Но, короче говоря, я хочу сказать, что катастрофическая ситуация, ну не катастрофическая, но близкая, скажем так, катастрофическая в, реальной, в реальном секторе экономики. Те страны Европы, которые сумеют сохранить или приумножить реальный сектор экономики, я считаю, что хранить Европу рано, во всяком случае, по отдельным странам. Думаю, что центр Европы переместится именно в Центральную Европу, Австрия, скорее всего, и станет тем собирателем. А стран, которые будут наиболее трезво, исходя из здравого смысла, строить свою политику, и в том числе и экономику. Спасибо. Понятно, спасибо. Значит, Яковлевич, что Вы думаете, как Во будет всех, выходить конечно. ситуация с штаты Штатами? Есть ли у них возможность? Соединенные Штаты, которые, когда говорят о Соединенных Штатах, мы автоматически переносим на них те понятия, которые не свойствуют. Например, понятие государства. Соединенные Штаты совершенно другое государство, чем европейское, чем Китай, чем Россия. Это морфное государство. Они не понимают, зачем нужно государство. Все проблемы решаются на уровне штата, который Но тоже Штаты Это имеет... и есть государство. Да, кто и есть государство. А вот каковы функции государства американцы не знают. Это для них не Для простого американца функция United States of America Вашингтон не играет никакой роли. Это не влияет на его жизнь. А по внешнему контуру? По внешнему контуру американца, среднего американца все что происходит за пределами границы его штата, не его государства это все терра -инкомплект. Вообще не знает и понимает и а не хочет знать. Это не входит в его голову. голову. Знаете, сколько американцев бывали в Вашингтоне? Откуда? Скажите. А сколько? А? а сколько? А сколько жителей восточного побережья бывали на Запад? А сколько жителей западного побережья? Американцы ну, больше ездят отдыхать. Они ездят в Мексику. В Калифорнию отдыхать не едут. Ну понятно, я понял. Ездят в Мексику. Американцы знают Мексику. Всем, что я уже знаю. А на восток они не ездят, нет, те кто на севере, не могут поехать в Канаду, то есть понятие государства, государственных функций в Соединенных Штатах, оно непонятно и американскому обществу, и оно непонятно также американскому руководству, потому что из чего состоит поведение. и поэтому они все время бегают и мучаются а вообще, а, а, а, а что мы должны делать? В чем функция правительства Соединенных Штатов? Да. Вообще, кто-нибудь в Соединенных Штатах знает, кто такой председатель правительства? Кто-нибудь знает, какие министры, ну, кроме министра обороны и министра иностранных дел, секретарям, министр финансов знает о Камалоске, появляется где-то в средствах информации. Министр финансов, кто знает, это американский, кто у них финансов? Это одна проблема Соединенных Штатов. Вторая проблема Соединенных Штатов, что? Все, все, на чем стоит американская экономика, это все стечение обстоятельств, которые независимо от того, что происходило в Соединенных Штатов. Американская экономика была в долгу у всей Европы до Первой мировой войны. Первая мировая война решила проблему Соединенных бы. Это не потому, что американская экономика выросла. Вторая мировая война решила, вывела окончательно Соединенные Штаты из кризиса, который в 1929 году. И превратила весь мир в должников. Всеобщего кредитора. И который... на, и на... сентябрь 1945 -го года весь мир лежал в развале. Экономика всех стран была разрушена. Все государства были более или менее в состоянии, кроме одного. И на этом и выросла экономическая и научная мощь Соединенных Штатов. Да. Ученые со всего мира уезжали в Соединенные Штаты, оставили, а оставили? оставили евреев, которые уезжали при, при нацистах. Потому что, а лаборатории то не было. Но, мне кажется, наукой можно было только Соединенные Штаты. Немецкая наука, где она была? Где? Что? Что осталось так? Шесть Французская... магнитских лауреатов всех вывезли в штаты. Ну, важно. Я еще раз говорю, институтов не осталось. Энденбергский университет, пока он стал, и до сих пор он не дошел до моря. То есть экономическая, научная и политическая мощь Соединенных Штатов была результатом неразвития внутренних сил Соединенных Штатов. А именно с течение обстоятельств, когда они оказались в стороне от всех тех бурь, которые прошли. Могли внушить. пограбить. И не пограбили. Они на этом заработали. Что произошло, произошло с 1945 -го года до сегодняшнего дня? Мир без войн начал развиваться. И теперь перед американцами стоит огромная проблема. Вернуться к своему естественному изменению. они не могут. То есть они могут, но цена слишком большая. Потому что Соединенные Штаты существуют в нынешнем состоянии, имея абсолютное превосходство над всем миром в военной, политической, экономической и научной сфере. Когда это они начинают терять, и другие страны, тогда это, идет, тогда это рушит все основы американского общества, американского государства. Этот процесс необратимый. И то, что пытаются сделать Соединенные Штаты сегодня, задержать этот процесс. Потому что иначе американцы вернутся к своим естественным размерам. А кто бывал в Соединенных Штатах и разговаривал с американцами, с инженерами, с общественными делами, с тем, что называется, культурными делами. Это, это, это, это вообще трудно это объяснить. Ну трудно. Это это невозможно. Это не подается вообще. Никогда. Когда я говорил с американцами, сколько раз я был в Вашингтонсе, я говорю, такого быть не может. Не можешь же такого быть. И я знаю наши инженеры, которые работали в моих работе. С работали работали на Мотороле, послали в Батероле, по Соединенные Штаты, обучать американцев технологиями, которые разработали. Ну, в технике они немножко понимают. Все. больше ничего. Ну, ничего. Когда нет фундаментальной науки, откуда же возьмутся школы? Нет, это, не это Американская система образования – это катастрофа. Американская университетская система образования – это катастрофа. 20 университетов университет, – да. Аварский университет – он отличный университет. Почему? Вы знаете, какой его бюджет годовой? Нет. Миллиард долларов. One? миллиард долларов. Возьмите, я не знаю чего, вложите туда миллиард долларов, это будет действительно отличный университет. Ну сколько таких? Сколько таких? И когда вы слышите высказывания американских руководителей, американских военных, вы не верите, что они могут это сказать. Но это так. И Трамп, он типичный американец. Он типичный, абсолютно типичный американец. Ковбой-звучный лавк. Он не ковбой, никогда у него ковбой Он типичный американец по уровню развития, по мышлению, практичный, все хорошо. Какая основная проблема сегодня в Соединенных Штатах, если посмотреть на общество? Вся молодежь в Соединенных Штатов, то есть поколение до 30-35 лет. Все знают несмотря на то, что они формально больше образованы, лучше образованы, чем свои родители. Что они начинали с высокой точки. Они никогда не достигнут уровня своих родителей. В этом уверены все Соединенных Штаты. И это основная причина того общественного настроения против существующей власти. И именно поэтому феномен Сандерса не потому, что не, сам наш не имеет никакого отношения. Хотя для меня это было, когда я впервые это увидел, все мы привыкли образ американского кандидата в президент. Глубочная картина. У вас американец, протестант, высокий, красивый, хорошо одетый, все. Старый еврей в антисемитской Америке. Который говорит, я социалист, он полгода был у нас в Кибуцсе Работал. Добровольский бывает. А? Он по-русски так еще говорит, нет? нет. А, Не значит, важно, значит. его уровень ответил. Неважно. И вот такой человек, он, был, он самый популярный среди американской молодежь. Если бы нет. Аппарат демократической партии, он победил демократической партии, потому что вся молодежь американская была за него. То есть эта проблема не то, что они вдруг уверились в то, что социалистические идеи, если санкт вообще может определить, что такой социализм, кто -то. Нет, они не хотят продолжения той власти, того образа жизни, которую сегодня На этом Трамп уехал. Он же в партии победил. Вопреки партии. да То же самое демократической партия. Это основная проблема общественно политической в Соединенных Штатах. Потому что у населения Соединенных Штатов, и чем оно моложе, нет веры в том что страна идет правильным путем, и что власти могут решить их проблемы. На это надо наложить проблемы Испанаса. В 2050 году произойдет великое событие. Белые станут меньшинством в Соединенных Штатах. И это не относится к расизму, это относится к их образованию, к их уровню. Американцы не смогли сделать со своим черным населением то, что сделали в Европе, то, что с другими менее развитыми группами населения сделали в России. В советской власти. Понятно. И поэтому проблемы колоссальные. То есть к этому идут Соединенные Штаты, и эта дорога, они остановиться не могут, им ничего не поможет. Теперь отношение Европы. Европа в каждой стране свои проблемы. Первый раз вытащили Европу. Первый раз вытащили Европу из того положения, в котором была нацистская Германия. С помощью американского капитала. И когда Гитлер подчинил Европу, мы сразу едим его. Это никому не мешало. И вся экономика Европы работала. Никому не мешало. Это была единая машина, которая работала. Заводы Франции работали. Заводы Бельгии работали. Я говорю про заводы числования. Вся Европа работала и жила спокойно. Гитлер вообще никому не мешал. Не только коммунистам. Через годы 36-х. Не играет никакой Но роли нет. там коммунисты. Часть немецких коммунистов потом были в нацистской партии. Все трасс. социалисты были в нацистской партии. А Штрассер. А? Вообще коммунист практически. Штрассер 11-го полудня. Да дело не, не в этом. Не, не нет. Нет. Европе, нацизм. то есть первое объединение Европы, после неудачной попытки Наполеона, который разбился, как и вторая попытка объединения Европы в рамках Третьего рейха, опять-таки разбился Советский Союз, тогда Россия, та, та, та, та, та. И сегодня европейская экономика находится в очень сложном состоянии. Британская экономика, что вытащил британскую экономику в свое время? Нефть, Северный море. Сегодня британская экономика в очень тяжелом положении, она из этого не выйдет. Она все богатства колониальные, которые скопили Великобритания, они уже не хватают. Прогнили. Британская промышленность проигрывает в простой конференции, немецкой, французской, даже итальянской. Я не говорю про китайскую, я не говорю про американскую. Вся остальная Европа, вот всех тянет Германия. Говорили про Словакию, а заводы чьи в Словакии? Немецкие. Да, а в Чехии немецкие. А в Испании французские и немецкие. Но зачем встала немецкая? Все говорят немецкая промышленность. Да? На евро. Евро дало Германии возможность избавиться от марки. И тогда немецкая промышленность на искусственном курсе валюты стала конкурентоспособной со всей европейской. То есть это искусственно. Естественно немецкие заводы не могли бы конкурировать, если бы осталась марка с мировой промышленностью так успешно, как они конкурировали. Я не говорю о качестве немецкого рабочего. Кстати, если в Швейцарии, если швейцарство видит плохую работу, они говорят, не удивляйтесь, это немцы сделали. Понятно. Есть разные. То есть Европа сегодня нет ни одной страны. Перед самым большим кризисом промышленности стоит Германия. Во Франции положение катастрофическое. Италия, я не уверен, что через 10 лет будет единая Италия. Очень сложный вопрос. Испания? 36% безработных молодежи до 25 лет. Проблемы, которые сегодня в Европе, они колоссальные. На этом хочет играть Америка. Но поскольку Америка закатывается, то Европу надо быть. кто может вытянуть Европу, это китайская Поэтому боятся американцы. И за это сейчас идет борьба. Идет борьба за Европу. Американцам, чтобы не дать Европе работать с китайской экономикой. На этом пути стоит Россия. Все пути из Европы в Китай, из Китая в Европу идут через Россию. Кстати, северный поток 2 для чего Германия хотела. Почему они вдруг захотели? Стать э, единственным газовым хабом Европы нет, и нет, продавать нет, по нет, своим нет, ценам. Нет, нет, нет, нет да. Самое все время набирает силу Германии от 30 электростанций в Германии работают на угле. Германия приняла решение закрыть эти станции перевести на газ. И для этого им нужен Северный поток-2, чтобы избавиться от угольной электростанции и производить более дешевую, более чистую электроэнергию, которая им необходима, которую до этого производили угольные электростанции. Вот и все. Они не думали там, это турки так хотят. они немцы. Они реально, практически и грамотно решили свою проблему и сказали, мы закроем 30 электростанций. Газ российский, который придет. Энергия будет дешевле и чище. Все? Понятно. А теперь к Китаю. Китай это совершенно другая вещь. Что происходит в Китае? Китай это коммунистическое государство. И вот есть канонические какие-то определения, которые... В свое время Далее, и говорят, вот так оно должно быть. А еще напомнить, христианство до канонизации прошло три вторые. Три века почти, до Никересского саду. А дальше оно развивалось и развивалось и развивалось веками, пока оно дошло до нынешнего состояния. Что была католическая церковь тогда и что сегодня. И как-то я уже говорил десятки раз, когда Крючков меня Спросил, что я думаю о коммунизме, я ему сказал, нельзя судить о коммунизме по репрессии того или иного коммунистического движения. А если так делать, то все равно что судить о христианстве по инквизиции. Инквизиция была, но это не суд христианства. Потому что те или иные репрессии, которые были в том или ином коммунистическом режиме. И неважно где. В Китае, в Камбодже. Это не судится, но сама идея, когда говорят, что она живая, она живая. Что сделали китайцы? Они а сказали, государство коммунистическое. Кто сказал, что коммунистическое государство? Государство должно управлять до самого последнего рабочего места. Государство коммунистическое, Большевская партия, должна проводить свою политику в интересах государства и общества. И они сказали, решение... Производственных проблем может идти на основе частной собственности. Нам это не мешает. Мы как государство регулируем эти законы, чтобы не было дикой эксплуатации. И мы перераспределяем средства, которые накапливаются, производства для многонарода. В чем основа, в чем проблема капиталистического государства, чем она отличается в капиталистическом власти капиталисты, которые работают на благо своих денег, они и управляют государством. А в Китае они не управляют государством. В Китае управляет коммунистическая партия, которой две цели. Народ и государство. И тем самым они соединяют, пытаются, как они считают, найти преимущество и одной системы, и другой. Ох, не ох, это, это то, что происходит. Теперь, когда говорят о том, что у Китая две проблемы, одна внутренняя проблема, которую они решают. Цель Китая к 50 году, чтобы 90% населения были городскими жителями. Сегодня 50. Почему, они говорят, только городские жители, только город может обеспечить нормальное, технологическое, научное, культурное и промышленное развитие страны. И все их силы перевести оставшиеся 40 с лишним процентов, из них 15 процентов нелегально в городе, но они хотят сделать их легальным, для того, чтобы население города было 90 процентов. Это их стратегическая цель. Но ими и намерение выслана дороговато. Я, пока я не знаю пока, пока они перевели из деревни в город 40% населения еще 15% ушел сам они живут нелегально в городах но они к этому идут но вторая проблема какая одна из, одна из самых важных одно из самых важных достижений американской экономики в чем было 65% ВВП Соединенных Штатов, это было внутреннее потребление. Китай хочет сейчас дойти до того, чтобы более 70% ВВП Китая потреблялось внутри. Для этого ему нужно городское население, для этого ему нужны города. Для этого ему нужна развитая внутренняя инфраструктура, которая будет потреблять это. И это снизит их зависимость от всего, что происходит в мире. Вот эти две основные цели. Урбанизация и перевести промышленность. Но поскольку управляет государством не олигархи, олигархи там послушные, как а управляет коммунистической партия. Поэтому она определяет направление развития государства, которое в конце концов придет к тем результатам, которые они поставили. И надо понимать, в чем отличие, допустим, Китая сегодня от других стран. У китайцев ничего не говорят. Они не торопятся. У Сталина не было выхода. Ему надо было вывести э, страну на возможность противостоять большой войне. В течение 10 лет. Он сказал, или мы сделаем за 10 лет, или мы сломаемся. Или Китай... нас сломут. А у Китая этого нет четыре с ну 50 20 лет. Страна развивается. И когда китайцы смотрят на все проблемы, которые они имеют, они говорят, мы достигнем срок. Так это будет чуть медленнее. Ну я квините, я... У, у нет, я них нет внутренних. Хочу задать вопрос, но ведь они же еще этого не достигли, а за им им пролив, а они кто тоже... им перекроет? Ну Малак... не знаю, кто-нибудь перекроет. Не бывает такого, не знаю. Кто? Американцы. Не перекроют. могут американцы сегодня ничего сделать с... Все. Мала... Не могут перекрыть Малакский пролив? Не могут. Во-первых. Во-вторых, что китайцы планируют? Ну континентальные да разрабатывают коммуникации. Канал через через Таиланд. Да, да. В Таиланде кто правит Таиландом? Король. Пуми-пон. Премьер-министр Таиланда это таиландский китаец. В Таиланде большая группа таиландских китайцев. Они родом из Китая. Они сегодня во власти в Таиланде. То есть они этим озабочены тем, чтобы обеспечить себе безопасность. Китайцы это, озабочены всем. Они, они очень четко все рассчитывают. Пока существует Россия. Американцы задеваться с Китаем не будут. А Китай, надеется, к 30-му году достигнет такой военной мощи, что и без России. Американцы с ним связываться не будут. Но... Китаю нету. У китайской армии нет цели уничтожить и У них есть цель не дать американцам возможность воевать против Китая, охранять себя. Это разные понятия. Для этого нужны разные армии. Для этого нужны И они это делают. Хорошо, посмотрим. Но пока Россия есть, и Китаю ничего не грозит. Китайцы это знают, и американцы это знают. Поэтому основной их удар шел сюда против России. Выбить необходимое звено. Тогда можно расправиться с Китаем. В отношении э, Мао Цзэдуна. Э, Мао Цзэдун независимого сильного Китая. Они никогда не искали, кто бы ими управлял. Это началось еще с Уи а потом это перешло к коммунистам. Чен тоже не он же Гоминдановец. Но Мао Цзэдун боготворил Сталина, и он признал государственный гений Сталина то, что он для него является учителем. Нет высшего звания для Китая. Когда Сталин сошел с политической арены, тогда он посмотрел на Россию глазами китайца, который смотрит на варваров, которые находятся за пределами. И русские тоже варвары. И только благодаря Сталину отношение Китая к России, к Советскому Союзу, было другое. Сталин, ну или нет, после его суммы А так это естественное отношение. Китай хочет быть независимым, и он будет независимым. Он был независимым в начале, в конце XVIII века. Китай был самым развитым государством в мире. Самая сильная экономика. Больше, чем Европа, больше, чем Великобритания, больше, чем Французская империя. Европейцы это все разрушили. Последний удар был во время опытной войны, китайцы этого не забыли. Ладно, понятно. И последнее, что я хотел сказать в мире, когда мы смотрим, Прошла трансформация капитала, экономики. Экономика состоит из двух частей. Одна производственная, а вторая финансовая. Соотношение между ними было сломано. Его сломал Никсон в 1971 году когда он решил отделить курс доллара от золота и поставил финансы и печатный станок как основу американской экономики. Сегодня финансовая экономика, она гипертрофирована, она душит реальную экономику, она работает на себя, она оттягивает средства, которые потом превращаются в пыль. И она ведет мир от кризиса к кризису. Все кризисы были в мире из-за финансов. Первый раз биржа американского упала в конце 19 века. В 1929 году это был второй раз. В 2008 год это был еще один раз, не последний. И поэтому то, что пытается сделать Трамп, то, что он пытается перевести, как вы сказали, Экономику поставить с головы на ноги. Производственная часть, она должна быть основой экономики. Но тут проблема. Производительность труда Сегодня в Китае заканчивают университеты больше инженеров, чем во всех странах мира вместе в театре. Сегодня в Китае каждый год регистрируется больше патентов, чем в Соединенных Штатах. Сегодня в Китае учат английский язык больше, чем людей, которые говорят на английском языке во всем мире. Даже включая тех, кого родной язык. Это все идет по решению правительства, по решению власти. То есть коммунистическая партия, исходя из своих идей, управляет государством, пытаясь решить проблемы, которые она считает необходимыми. Нет доводя управление коммунистической партией до абсурда первых коммунистов, которые были, когда в какой-то стране она устанавливалась коммунистическая власть. До абсурда довели коммунистическую власть в Камбодже. До абсурда доводили его в первые годы советской власти в тех или иных местах Советского Союза. До абсурда это доводили в других странах, в других республиках Советского Союза. И в других странах Европы далеко не В Венгрии, Баварии... Баварии не успели ничего. Баварская акустическая республика ее раздавит. Это другой вопрос. Хорошо. То есть, я хочу сказать последнее. Во-первых, коммунизм многообразен. Каждая страна сама решает, исходя из своих проблем, как реализовать общую идею. И так она будет и дальше. Во-вторых, он развивается. Это не какая-то догма, которая была определена. И я не случайно говорил о христианстве. Нет более догматических вещей, чем религия. Но даже догматическая религия, даже в самом догматическом виде, католическая, вынуждена была развиваться и изменилась. Так и коммунистическое движение и эти идеалы этого идеала, в конце концов человек через государство в Китае реализуется так когда Владимир Владимирович пришел к власти через три месяца он был с ним разговаривал, и он мне сказал я хочу говорит, тебе объяснить что будет он говорит мы не будем мешать людям зарабатывать, пусть зарабатывают. Но они все будут платить налоги. Он сказал это тогда. Насколько это ему дается? Но... А, ну, да. а, второе, а второе, что он сказал? Он говорит, вот все олигархи, часть которых ты знаешь, уже был до этого директором МФС, он знал, что я знаю. То есть предполагал, он все не знал. Мы власть, а не они. Они больше управляют государством любовь. Это была его Насколько им удалось, я не знаю. Но в Китае это, это, удалось. это удалось. То есть во власть, власть она отделена от олигархов, от олигархов. Китайская власть а совершенно другая. И во главе Китая стоит коммунистическая партия. И во главе Вьетнама стоит Коммунистическая партия Вьетнама. И во главе Лаоса стоит Коммунистическая партия Лаоса. И во главе Кубы стоит Коммунистическая партия Кубы. Даже Хотя, Кастро никогда не был коммунистом. Ну Фидель. Рауль то... Я говорю, Фидель никогда не был коммунистом. А Рауль все годы боялся, что его брат узнает, что он коммунист. Понятно. Ну что ж, товарищи, я могу сказать так... Мы с вами послушали. Давайте подведем в сухом остатке. Первое, к чему пришли. Капитализм, опять-таки говорю, больше не способен обеспечить достойную жизнь людям на базе доступных совершенно образования, медицины, науки, культуры и прочих, как говорится, необходимых вещей для человека. Основная ну, справедливость. Да, это первое. Второе, и здесь самое главное. Яков очень правильно сказал, что формы могут быть разнообразны. Формы могут быть разнообразны. Принципы и фундамент один. И ведь по сути дела, ведь и когда мы рассматриваем тот же Китай, и когда Яковлевич говорит о том, что поскольку Китай управляет коммунистическая партия, поэтому она держит под контролем. Но вспомним, как коммунистическая партия в Китае приходила к власти. Ведь она дралась, по сути дела, с, тем, с той структурой, из которой когда-то вышла. Она дралась с Гоминданом. Это был уже не Гоминдан Суньяцен. Это был Гоминдан Чайканши. И она дралась с тем гоменданом, который, кстати, в своих союзниках имел генерала Макартура с его армией. Поэтому я подчеркиваю, для определенных путей развития страны коммунистический режим может привлечь определенные, будем говорить, предпринимательские будем говорить, ниши, но обязательно под контролем государства и отсутствием сверхприбыли, то есть то, что когда-то сделали большевики, начиная с 21 по 24 год, понимаете, в чем дело? Формы разные, а фундамент один. И я могу сказать, никогда правящий класс, класс буржуазии, власть добром и собственной свою не отдаст. И вот э, я не буду спорить о том, что когда-то говорил и не говорил кому-то, э, что думал Владимир Владимирович Путин. Я результат вижу. Когда он не справляется с собственным правительством, не может справиться, они просто не выполняют его поручения. Можно много говорить об успехах в международной политике, можно много говорить о так сказать, возможности, будем говорить, и авторитете Российской Федерации на Ближнем Востоке, там, в Китае, в Европе, все что угодно. Но мы видим главное. Там, где касается коренных интересов класса буржуазии президент Российской Федерации без помощи. И вот здесь это самое главное. Я хочу, товарищи, выразить благодарность нашим экспертам. Спасибо большое, Николай Владимирович. Спасибо большое, Николай Юрьевич. Спасибо большое, Карина Александровна. Спасибо, Спасибо большое, Александр. Яков Иосифович. Значит, я думаю, что вы, товарищи, почерплюте для себя очень много полезного в нашем клубе экспертов. И вот здесь как раз, я думаю, что вы придете те люди, которые искренне хотят, придете к пониманию того, что капитализм уговаривает беспись, бессмысленно. Его можно только раздавить. До свидания, товарищи. До следующей встречи. С вами был я, Марк Соркин и Союз коммунистов.